Здравствуйте! Мы начинаем третий урок из курса семи уроков русского языка». И сегодня мы будем говорить об одной и двух буквах «Н» в словах. Обратимся к таблице. Для того, чтобы правильно написать слово, нужно помнить, что существует две части правила. Слова, которые возникли от существительных, пишутся по одной части правила, и слова, которые возникли от глаголов – это вторая часть правила. Остановимся сначала на первой части. Итак, слова, которые произошли от существительных. В этих словах мы должны будем руководствоваться правилом. Если наши слова возникли с помощью суффиксов, IN, «ан», «ян» мы будем писать одну «н». Если слова возникли с помощью суффиксов «енонон», или слово возникло от существительного, основа которого заканчивается на «н», и мы добавили еще суффикс «н» к этому слову, то мы будем писать две буквы «н». Это правило, которое касается слов возникших от имен существительных. Давайте посмотрим на слова-исключения. Стеклянный, оловянный и деревянный – эти три слова, мы должны их запомнить, они пишутся всегда с двумя буквами N. Слово «ветреный» пишется с одной n, И мы еще должны запомнить, что если мы присоединяем приставку, «безветренный» мы напишем это слово с двумя буквами «н». А вот в слове «свиной» пишется одна буква «н». Такие слова следует просто запоминать. А теперь, пользуясь нашей таблицей, мы сейчас попробуем выполнить задание. Напишите слова правильно. Итак, у нас есть возможность проверить себя. Давайте посмотрим. Я прокомментирую некоторые слова. Итак, «конный шаг» от слова «конь», от основы слова «конь» образовалась прилагательное «конный» с помощью суффикса «н». Еще одно слово давайте прокомментируем. «Бесчисленные звезды». Слово «бесчисленные» возникло от слова «число» приставочно-суффиксальным способом. С помощью суффикса «еннона» пишем две буквы «н». А теперь давайте снова обратимся к нашей таблице. Итак, обратимся ко второй половине таблицы, к словам, которые возникли от глаголов. если Слово возникло от глагола несовершенного вида, в нем пишется одна буква N. Одна буква N пишется также в кратких причастиях. Две буквы N мы напишем, если слово возникло от глагола совершенного вида или если причастие в предложении имеет зависимое слово. Две буквы N напишем мы также в прилагательных с суффиксами «ова» или ева. Итак, обратимся к примерам. Слова жареный, топленый, крашенный, некрашенный мы будем писать с одной буквой N, потому что они возникли от глагола несовершенного вида. Например, жареный от слова жарить, а слова поджаренный, истопленный, подкрашенный, «непокрашенный» будем писать с двумя «Н», потому что они возникли от глагола совершенного вида. Что сделать? Поджарить. Какой? Поджаренный. Следующая группа примеров. Здесь приведены... Слова, которые начинаются с приставки «не». Надо запомнить, что эта приставка не влияет на правописание слова. Все эти слова мы напишем с одной n, потому что а, все они возникли от глагола несовершенного вида. негашеная известь, не небеленое полотно, сеянная мука. Но если мы добавим в эти слова приставку, Сразу появятся две Н не погашенная известь, не побеленное полотно, не посеянная мука, не написанный закон, не покрашенный пол. Обратим внимание на группу слов, правописание которых следует просто запомнить. Это слова нежданный, негаданный, нечаянный, священный, желанный. Так называемые словарные слова, то есть слова, которые мы запоминаем. Или подсматриваем словарь, если их не знаем. А теперь давайте посмотрим на следующую таблицу. На ней очень хорошо видно, как нужно писать, если перед нами причастие или прилагательное, вообще как их отличать. Вот смотрите, жареная картошка. От слова «жарить» возникла это прилагательное, в нем пишется одна «н». Но если мы к слову «жареное» добавим «кем жареное», то в этом случае... Появляется зависимое слово, и мы должны написать две буквы N. Прилагательное превращается в причастие. Топленное молоко – прилагательное. Топленное на медленном огне молоко – у нас уже причастие топленое. Крашеная ткань – прилагательное. Одна «Н». Крашеная сестрой ткань – две буквы N. Некрашенный пол – от слова «красить», что делать, несовершенный вид – одна «н». Некрашенный строителями пол – две буквы «н», потому что у слова «некрашенный» есть зависимое слово. Следующий пункт нашего правила – маринованные грибы, дрессированные звери. Мы видим здесь суффикс «ова». И поэтому мы пишем две буквы N. Обратим внимание на исключение. «Раненый боец» – это прилагательное нужно запомнить. Хотя оно произошло от слова «ранить», что «сделать» – совершенного вида глагол. Но, тем не менее, в этом прилагательном мы будем писать одно n. Но если мы добавим к этому слову зависимое слово «раненый в ногу боец», уже у нас появится вторая буква «Н», потому что наше прилагательное приобретает вид причастия. Обратимся к следующему пункту нашего правила, к правописанию кратких причастий. Краткое причастие всегда пишется с одной буквой N. Например… Задача создана, написана, решена. Давайте сравним полные и краткие причастия. Встреченный, но встречена. Купленный, но куплена. Брошенный, но брошена. Наглядно хорошо видно, что в полном причастии мы будем писать 2 «Н», а в кратком – «одну». Полное причастие отвечает на вопрос «какой предмет?» Краткое – «каков предмет?» Ввязанная сестрой кофта. Напишем две буквы «Н». Полное причастие с зависимым словом. Кофта связана с сестрой. Краткое причастие. Напишем одну букву «Н». А теперь давайте еще раз посмотрим на большую нашу таблицу, в которой нам встретились как слова, возникшие от существительных, так и слова, возникшие от глаголов. И сейчас перейдем к тренировочному заданию. Итак, давайте проверим, как вы выполнили задание. Обратим внимание на некоторые слова. «Выкрашенный отцом пол». Во-первых, причастие есть приставка, и она нам сразу подсказывает, что это слово надо написать с двумя «н», потому что практически все причастия, имеющие приставку, кроме приставки «не», пишутся с двумя «н». Кроме того, в этом словосочетании выкрашены отцом пол, у причастия выкрашены есть зависимое слово «отцом», и поэтому оно, опять же, пишется с двумя «н». Еще один пример. Небеленное полотно. Небеленное – здесь есть приставка «не», но мы на нее не обращаем внимания. Небеленное возникло от слова «белить». Что делать? Глагол несовершенного вида пишем одну «н». Слово «нечаянная встреча» в словосочетании «нечаянная» пишем с двумя n, потому что это слово требуется запомнить. И еще одно упражнение. Попробуйте вставить пропущенные буквы. Одна или две буквы N будут в этих словах. Итак, посмотрите, пожалуйста, как нужно было выполнить это задание. Обратим внимание на выражение «жаренные в масле овощи». «Жаренные» – две буквы «н» от слова «жарить». Что делать? Вроде бы, казалось бы, должны написать одно «н», но здесь есть зависимое слово «в масле», и поэтому «жаренные в масле овощи» будем писать с двумя буквами «н». И новое задание. Здесь нам встретятся и слова на первую половину правила, и слова на вторую половину правила. Итак, вставим пропущенную букву. Итак, это задание мы выполнили. Посмотрите, правильно ли вы его сделали. Обратим внимание на некоторые слова. Мощенный путь от слова мастить что делать, несовершенный вид одна «н». Нефтяная скважина от слова нефть с помощью суффикса ян от существительного возникла данное прилагательное. Пишем одну «н». А вот клейные туфли от слова клеить что делать? Мы тоже напишем с одной буквой «н», потому что это слово возникло от глагола несовершенного вида. Итак, перед нами последняя наша таблица. Жеванный материал. От слова «жевать» мы переживали, проживали весь материал. И этот пережеванный материал, я думаю, вам уже запомнился, и вы уже кое-что поняли. Итак, запомните, чтобы написать слово правильно, нужно обязательно узнать, как оно возникло – от существительного или от глагола. Если от существительного пользуемся первой половиной правила, если от глагола – его второй половиной. Итак, семь уроков русского языка. Сегодня у нас было третье занятие. До новых встреч!